Всем привет! Сегодня мы поговорим о наболевшей теме, которая касается практически каждого подростка, у которого есть голова на плечах. В этом видео я вам расскажу, как избавиться от прыщей с краткий срок. Я перепробовал, как вы видите, уже тысячу средств, и даже по советам некоторых youtube деятелей миром мазал, но в итоге результат один и тот же. Они то проходят на следующий день, то снова появляются, и вот такая бесконечная череда. Все потому, что я люблю как и сладкое, так и соленое, и все это одновременно, и как вы видите, результат налицо. Получается, я мне важнее удовлетворить свои внутренние потребности, чем ваши визуальные. И если вы такой же эгоист, как я, то в этом видео я вам расскажу, какой из всех средств, которые я перепробовал, наиболее действителен. А мало того, что это средство еще и эффективное, оно в течение пяти минут превратит ваше лицо в лицо девственницы. Вот и все, дорогие друзья, все достаточно просто В этом видео я вам рассказал, как избавиться от прыщей в краткий срок С вас я требую лайк, репост и также подписка на канал Все, пока